ход прохождения осенне-зимнего периода. Участниками являются Джакупа Мирлан Густафович, заместитель министра энергетики Кыргызской Республики, Байгазиев Талабек Аскарович, председатель управления национального энергофолдинга. Качкамбайр Осмон Кененбаевич, генеральный директор УАО «Электрические станции», Распека Павлтамбек Друзбекович, УАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», генеральный директор. Углопмат Ахмадсад Виктимиревич, заместитель генерального директора ГП «Кыргыз-Комюр». И Юсубек Ахмаджан Абекович, генеральный директор ГП «Кыргыз-Тетпо-Энерго». Ирлан Мустафаевич, ваша персонисть. Салам Асмар, добрый день, журналистер Беринчиден, без Беринчиден бездин Малмат, биркуз тиген севеевиз. погода отчуждён, 3-х куда яшыргичине жил паратат. Бунку кундо бездень энергет нагрузка да 3 потребление Крыгстана, э, совет территории, тархта, болон месс, э, да, э, миллион киловатт, он на мондай на гундай гундай гундай гундай гундай гундай гундай гундай гундай гундай Андан түшкары, керек, бізден, ө, бор ө, бишкек, жулук борборда, штат режим, шитеватат, а шкаре Бишкек Кеплоситии, штат режим, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Бишкек нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Авария, Аллах, э, Болгон, джок, э, Бириле, Бисде, Майлису, Шарнда, Муздаксу, Тутикчул ⁇ р, Тонгу, Калб, Ошеджильде, Кательнила, Токтоп, Калды, Буун и Темнен, Саат, Беште, Гучутембер, э, Емчейс, алды Шарга, Майлису. Ошерде, Бирнчу отказался, был Джиллон Береваштады, Ученчу Турнчу отказался, был Гелек, Ошерде, Джумуштарн Джургузловача. Анна Шхари, Гумрден, Гулем, Галка, Гелевата, Гелерден, Астанда, Бишкун, Мурн, Крыс, Гумр, Мурн, Мурн, Мурн, Мурн, Мурн, Мурн, Мурн, Андан чыкыры биздин бишкек жолук барборна да пландан артта қалышқан, тонна баркен, эм Андан турат, эгер сролор болсо, утоп таласкарасиз баштайсыз Сама журналисты! режим бой сама самура В Усад песни выскача Малмат Беркетен энергия туту режим, в БЛК режиме, Адан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 дижуством и оперативным, обстановка была хорошо. Токтолсус, Ашн, Гулем, Гулем, Гулем, Гулем, Гулем, Гулем, Гулем, Гулем, Гулем, Гулем, Гулем, Гулем, Гулем, Гулем, миллион Гулем, Гулем, Гулем, Гулем, Сулайда Гети, Масселер Лоттом, ушел в Кщен Чильдесенде, максимальный расход пола. В Лонг-Гундереде у меня уже 10 миллион кубсов Гети, в Вираеке уже 5 миллиардов чаек Гети. У санап сам Абкосек, Джаздун Гунде, уровень мертвого объема, при котором Электростанция, и что я гал шмилкую. Вообще ну без регулировочных без был где-то отмашпеш, шалты, шалты миллионго, поставка, миллион а, поставка дайрволнчада. К счастью, мурнайт догурлар тарапмен тарапмен тарапмен. Аларда ситуация с айва и Газ, газ заправка аварийная ситуация, айва блок тоже, бо есть такие, э, какие э, случаи работают, без диких, худая еще вышел, аж дождлище пки леталось, мы мал-мал бирсат, где-то учили работат, был день вир на отключение места, да, бир чуть-чуть котел был регулировочный мероприятия, и э, на это то, бо грубо, линия, ларава, ларачуал лажал, ушло Ва Зимдени сечение с то что центр нагрузка башка дерга переключения ошел утур утур точка дан режим дергает, курватта ус чем гомок червон червон дороже киловольт чангалда, хтеген постанство, ушло разгрузка, вот уж бир ⁇ нный бюррет, вот уж бюррет, вот уж бюррет, бюррет, бюррет, бюррет, на бюррет, бюррет, бюррет, бюррет, бюррет, бюррет, бюррет, бюррет, бюррет, бюррет, бюррет, бюррет, бюррет, бюррет, бюррет, бюррет, массал Малмапта для Хайту система тяжелый, у Шондо, потребитель ДРД, максимально Освещение, пищеприготовление, холодильник, электрообогрев, У Шондо или Моу, ресторан уисследительные заведениям, центр маркетинга для сранкета, только электроэнергия на котлоп то винем дошкряк. Гмурлюжба иначе то, какие тыкни, если база да гмурлюжбар, газ для Газпром толк, кандле обеспечение таларга да Газпром, як то юкбалда Каларда дошло сутки к концу. Газопровода давление течет. Это шел септ. На ладно автоматка ларичтеп был гищлен на отключение автоматика, ларичтеп. Отдельно отдельный пункт оба защита как массовый завал лосчун отключает это. Без дико далеко системы. А че саунд орбар без Казахстана не в Россия мощность была, частота, и люди что он неудобство, тура отношения Уважаемые средства массовой информации, уважаемые журналисты, энергосистема Крыстана проходила эти дни резкое понижение температуры. Мы принимали циклон низких температур. В принципе, система работала в штатном режиме. Мы эти нагрузки ожидали. Прохождение на этой зимы тоже у нас было рассчитано. Но, тем не менее, надо отметить, что мы побили все... Максимальный рекорд, рекорд потребления как по электроэнергии, так и по мощности. Суточное потребление доходило до 76,4 миллиона киловатт час. Вечерний максимум потребления 3300 мегаватт и выше. Те, которые небольшие отключения происходят, происходили, это было связано с регулировочными мероприятиями, работой автоматики всякое оборудование у нас и как по генерации, и распределению сетей, передачи в скольтных сетях они защищены автоматикой, поэтому работает автоматика, нам приходится вручную опять это делать оперативные переключения перераспределение нагрузок между узловыми питающими подстанциями. Объем тактольского водохранения на сегодняшний день 10 миллиардов 350 миллионов кубометров воды. Расход воды в сутки составляет более 900 миллионов кубов в секунду. Суточный расход порядка 70 миллионов и больше метров кубических. Мы говорим, все всегда вопрос стоит, куда делается вода. Из-за большого потребления идет большая сработка водохранилища. Зимой эта вода никому не нужна, но тем не менее из-за большого потребления приходится его скидывать. Если при таком потреблении мы можем достичь уровня мертвых объемов. Но в целях недопущения у нас есть договора с Туркменией, с Казахстаном по поставкам электроэнергии. Из-за того, что в соседних системах тоже ситуация, ситуация тяжелая, они вводят ограничения больших мощностей, такие, которые мы не видим. Ну, мы не допускаем ввод верных ограничений, поэтому идет большая сработка. Ну, я думаю, в ближайшее время это уже температура спадет, и мы по прежнему режиме, как и в декабре-ноябре, будем работать. Запасы топлива, в принципе, нормальные, но они, они как бы есть немножко отставание, но это не критично. По составу оборудования никаких выходов агрегатов из строя не было, где-то фейки пишут, ну, где-то очерняют наверное, наших энергетиков, не знаю, как, кому это надо. В целом все агрегаты в работе, никаких аварийных выводов не было. По линиям бывают места аварийных отключений, бригада круглосуточно ведут дежурство и старается в кратчайшее время ликвидировать аварии. Ну, вкратце это все. Если можно, вопросы готовы отвечать. Азер пока ток-топ трат, Бирок башинда Январь, Казахстан Известна, Министр Лергель, Кеткен, Сульшимдер Волгон, Булар Аларда системардовичная ситуация, Оорга Полватат, Аларда День Ликтербов Селегара Берри Паштайт в Тузлим Гельшимдер и Шкеашат. 96 миллион киловатт саат, 15-дюня январы. В этом 200 миллион перешкерек импортировали. Оно почти 50%-ын берет. 50%-ынвары, январы, наяғына керем керешкерек. да уже Туркменистан баштайды. миллион киловатт саат берем. Каналы, мы знаем, что 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 Кыргызстан исчерпал свои возможности по генерирующейся мощности. Боусу Таева Детми Шалты, миллион киловатт и он чин Бессат Тан, утром он сошел сюда Ими от Отус. Мегаватт, это 382 мегаватт. 382 мегаватт. В этом году 410 миллион киловатт. В мы исчерпали, Кыргызстан исчерпал, все эти возможности по электроэнергии. Салам, астарвы, формат журналисты.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 Наша ситуация с баленом, что мы регулируем, очень что не можем забыть, или нарась да уж он даёт. Слова жиропкал оттат, алдындала мальматтарга қарағанда энергетиктері қысқа толуменің джуспайс жабдуларыз толуқ дайыр деген, жұспайсқа дайыр деген мальматтар жер-жерлерде бардақча дәстүрі 200 адеген мальматтар қойылатындарынарасында ошо мен қисине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 Ушел уж нормалардан, мыс баяр жолдун баштанды, акы суу башта экономикалык иштетиңизлерде бурум аткан узиниң негизги маанисиде аушунда болчу да. нормалардан ашыкча э, мунда жол биздин түзд берет Ели директоры энергетики незготившись, хамсиз голову масштабов, да, мелети, да, варвал на ончун, анчам чо, сугутун, густую боландуканна баланшту. Геретилерни, у тёгоп боландуканна баланш, на энергети ушни мероприятила да жиргусуб. Жабдула да сактаб голову масштабын да гане волаткан, жумуштар ушун вот здесь я чкндаю. Верить на это очень, Болгон не сея бизнес-деярда повонится здесь, когда мы массали джог. бизнес-деярда, вот джоспайс, вот волгонду, вот волгонду, вот волгонду, вот волгонду, вот волгонду, вот волгонду, вот волгонду, вот волгонду, вот волгонду, вот волгонду, вот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 журналистов. Шундай молвят тарда толрят какую-то информацию за на шундай чаралары колдан тозда. Алле ми даярдук бойнча данай бригада аз бүгүнгүнде гунутуну де Ан узунуздарда На баш болуп, жалпы заминистрилер, бахардук, биз гунутуну, жумуш алпар дожу түнгө рейстерде бригадалар эскайерди иштөвоткамоса, жанна чоого алар мен чоого жумуш алпаротад. Ошуну толра түнүш менен Булевый, мы бежим, люди балуются, молчоньма нет на, прогноз погода, корабли, авария, начало, автоматически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 Извините, аз, погудаем, гречей, что я сол ⁇ стывал, бегун, кинья, и ректе Здравствуйте, уважаемые журналисты. Воспользуюсь случаем, вот как раз сегодняшний день у нас по, по, везде по всей республике самые главные вопросы по энергетике задаются такие вопросы, будто что у нас ведутся ограничения, веерные отключения ведутся. Но мы можем уверенно сказать, что на сегодняшний день никаких верных отключений нет. То, что сейчас у нас ведутся такие отключения, могу сказать, не только мы делаем отключения, это... Как ранее сказано, тут у нас ведутся рублировочные мероприятия. То есть это что означает? Если простым языком так объяснить, чтобы всем было понятно, наше оборудование, которое работает, вот, допустим, примеры, трансформаторы, Линейные электропередачи, то есть воздушные линии электропередачи, выключатели. Все наши техническое оборудование, у всех оборудований есть свои технические характеристика, которые у нас по норме, у нас допустимая, у них есть загруженность, конкретно четко написанная по заводским данным, что данные трансформаторы имеют право, допустим, до 100% можем имеем право загружать. Выше 100% если будем загружать, каждое оборудование, то же самое, трансформаторы. Там будут очень проблемные моменты, поэтому из-за этого на сегодняшний день с таким резким похолодением, резким, резкой температурой, с минусом, который у нас в нашей республике, такой холод идет, поэтому в данное время у нас ведутся такие регулирующие мероприятия в целях, в целях сохранения оборудования нашего оборудования. То есть мы можем загружать все оборудование до 100%. Это да, все линии электропередачи, все трансформаторы мы можем загружать до 100%. Это говорит о том, что с энергиокомпания готовность по прохождению УЗУП на сегодняшний день, все мероприятия выполнены на 100%, и с этим мы можем спокойно загружать все оборы до 100%. Но, тем не менее, на сегодняшний день с увеличением потребления, ранее мы сказали, потребление суточное у нас выросло до 74,5 тысячи миллионов, это очень много. Очень много даже сверхномы мы потребляем электроэнергию, поэтому на сегодняшний день без этих регулирующих мероприятий у нас нет возможности проходить данные ситуации. Поэтому я хочу пользоваться временем, хочу и просим, и ваши, то, что сидящие здесь журналисты тоже дали разъяснение людям, чтобы тут никаких верных отключений нету. Цель только у нас ⁇ сохранение оборудования. От загруженности с увеличением такое большого потребления у нас с оборудованием, у нас, возможно, будут очень большие проблемы. Поэтому в избежание, цели, в избежание такой проблемы мы ведем такие моменты регулирующие мероприятия, только это момент. А тем не менее, сейчас в данное время у нас по республике работает во всех филиалах, включая во всей республике. У нас, кроме, когда в такой нестатный режим у нас создаются аварийные бригады, в количестве, могу сказать, где-то 240-250 аварийные бригады по республике обслуживает обслуживают в данное время. То есть, если в каких-то районах, где-то, в каких-то селах, если даже в дальних районах есть какие-то аварийные отключения, оперативным порядком мы устраняем все эти дефекты, постараемся, и наши ребята все... Вся бригада у нас э, имеется, там аварийные запасы имеются у всех бригад, э, транспорт обеспечен, ГСМ полностью обеспечены и наша бригада готова. То есть мы на сегодняшний день круглосуточно работаем по устранению. Если будут какие-то дефекты, мы круглосуточно, у нас аварийная бригада работает. Как Я вот по назначению директора ТЭЦ Мурлан номер который при нем в 2018 году произошла авария на ТЭЦ. Его осудили, штраф ему 30 тысяч, он признан был виновным. А как его на работу приняли, осужденного в, силу в лица? Ну, Это решение было министра, так как мы знаем, что он проходил по уголовному делу. Вот как... Он проходил, он осужден? Да. Приговор в силу вступил. Приговор в силу вступил, но он опытный энергетик. С малых лет вырос в этом ТЭЦе, знает, где какая коммуникация где проходит. В этих целях для прохождения ОЗП, ОЗП нами было принято взять его на работу в вот такое тяжелое время. Также по... мы, конечно, до взятия на работу изучали брали консультации с правоохранительных органов. Этот человек нам нужен был, поэтому мы взяли на работу. Это было не по его вине, он по коррупционным делам не проходил. Это было в то время, как вы все знаете, это была авария. Не, ну Таким образом можно и других людей взять, он нам нужен. Он хороший он, он, он... Он. Ну, а закон так? Закон для кого написан вообще? Э, судимость его, по-моему, была снята. Поэтому мы говорили, э, мы тоже решение принимали не министром же. Брали, консультацию брали с правоохранительных органов. Тем более при прохождении тоже давать. У нас тоже были сомнения. Но коллектив самого ТЭЦ захотели именно его. Потому что я, как работал в угольной сфере, был постоянно в ТЭЦе, кого от рабочего, от простого рабочего до директора, говорили только о нем, что он опытный руководитель. А вот, можно по Малису спросить? Вот, там, простите, Малису, Малису просто вот, вчера отчитывалась Минэнергия или кто? Я точно не помню, что там все хорошо, замечательно, все восстановили. Но, тем не менее, местные жители к нам пишут, звонят, обращаются, говорят, что нет ничего не сделанного в последний по, день. По Майлюсу, вот утром только Балычан Заркович мне доложил, э, по теплоснабжению э, первые котельные, которые находятся в самом ламповом заводе, запустили утром, воды наполнили, дали нам э, данные, уже в порядке 20 градусов уже подали. В теплах уже 20 градусов, которые питаются с первого котельной. 3-4 котельные еще стоят. Как ранее сказал, МЧС позавчера начал свою работу по отогреву центральной магистрали подачи холодной воды. Майлю Сувоенча, от Отказан, Бюнкун, Иртеменен жылу бере баштады үйлердіжирмаградус жылу пайда оттор бирінчи катернидан алып кан жылулуқ үч 4 от казанны су барлек музздақсусы бүмкүгүнө МчС ол центральные магистральды ереткен жумуштарын алып жумуштарын жүргүзү Она не Безде 76-410 миллион киловатт саат электроэнергияси кетті. Крыгызстан бойынша, мен дауэржиол айтпетен, бул исторический максимумға кеттік. Крыгызстанда мұндай көрініш болғым мез. Былтыр алкерсек 60 миллион киловаттка ле джеткен. Быйыл суық ажарашты, өзіңіздер білгенде шағар өзуатат, энергия потребительдер өзуатат. өзуатат Ошон чун бизге үлкө башстанда биел, эту чон тапшармалар берлюатад, бизди генерирующие мощностиларды гөйтгүлөдеп, ошол лети гүндөн алган, шамалдан алган, биздин мана баласаруну биел биту алсақ, биздин ба генерирующие мощностилар чом ия удуватаус, ошон бар дейсе биз ба, Импорт, без импортмены, алчевас, был Турзунстр Бриллиенде, был Узл ⁇ Казахстанга Чекте Гривуата, Узл ⁇ р Бриллиенде, Узбекстанга Гучой Ундуа, Алджер Де, Бирджа Мегаватт Узбекстанга Джиппета, Газ Дунда Чекте Вадчаталар, Бунку Гунду, неполноценные деньги, Ташкент Керди, заправкалар Ларуешту, Уличные освещения Ларуешту был кун дошёл до суктан, аларда да джет пеет ад. А нан б минуёлём был чагна, ульковашчалары да квминда да, это гвездгары Министерство энергетики да вошол тарап менен джумштары да гуп джургизвата ол, Вошол чакан менен баласару айтып кеттім, го башка генерирующие мощности таристу Именно так же, как и в случае с Мундай Сухом Полсо, я думаю, что это был Джоулет, Шипкит и СПДН, Ой, Максат Тарварда. Андан Шхаре, Тедс, Булло, Найабрайнамбере, Гелеткан Горнюч, Билда Крысгомеришканас, Джалгас Штеватот, Башка Онлта, компания Иштече, Был Онтюр, компания Кансор бол Гирипп. Гомер Големин, Бишкек Джулу, Барборна, Беруатхан, Ушелл, Джузмингден, Ашаграк, Тонна, Багечи, Планна, Гелюата, Бюнк Гунде, Джитмингден, Джалса, Бюнк тонна Гумер Гунде, Гумер Гунде, Гумер Гунде, Гумер Гунде, Гумер Гунде, Гумер Гунде, Гумер Гунде, Гумер ...калкка гомердой жюктеуэй, ошо Бишкек жылық борборына машиналардың барын ошайқа кетіргенге буйруқ чығарып, бүгін баштават шат, ошо бүгін Бишкек тегерейінде ошал Алматинск, Айбизма адай чақты күн населения үшіп қалбасын деп... 10-13 машине геек гомур булчью на гелин, чонцук дарс чумашнолар. Ошолордун бар кайтуп гетпе тушур албай, башат албай труп алштабулар. к период. ушол бар болыншы. Бун Гелюотт, брок отставание вар, отставание Бул Мину мал есть кидеп, Минты Баба, Тамаша, Минты Силюс МДГ, Минты Пальтосал, Министр Гельгиен Мергурилик, Вот вы знаете, у нас параллельно онлайн-эфир идет и многие... Журналисты других СМИ не, ну, как бы не приходят, слушают по онлайн. И вот э, спутник, э, информагентство спутник попросили задать вопрос по поводу майнинг а, вот, э, Не является ли причиной аварийных отключений э, э, вот эти работы майнинг Целесообразно во время УЗП как бы остановить приостановить их работу. И вот еще вопрос задают сколько за прошлый год они заплатили государству, и за один киловатт часов сколько они оплачивают? У нас на сегодняшний день я еще раз повторю майнинг-центры у нас не работает. Если работала бы, наша служба выявили бы, потому что там потребность большая. Они в нашу сеть не подключаются. Есть майнинг-центры, у кого есть вот частные генерирующие компании, вот может они у них берут, но у нас национальные сети они не берут. Однозначно могу заявить. что энергосистема в 2024-2025 годам будет уже налажена. какие вы меры предпринимаете энергетики. И также он заявил, что энергосектор нуждается в масштабных, масштабной реконструкции. На сегодняшний день можем сказать так, я же до этого сказала, глава государства вместе с председателем Кабмина уделяет большое внимание энергетике. Так вы знаете, Министерство энергетики – это флагман в Кыргызстане из министерств. Мы в этих целях сейчас строим малые ГЭСы. Вот в этом году мы планируем запустить генерирующуюся мощность «Бала-Сару» на 25 мегаватт. Кроме этого, еще другие есть малые ГЭСы, солнечные строятся, ветровые мощности строятся. Все делается, чтобы нарастить наши генерирующие мощности. Кроме этого, вы знаете, что мы осенью, в сентябре и в ноябре подали второй и четвертый агрегат. Токтогульского ГЭС. Все генерирующие возможности мы уже делаем. Модернизация была... В этом году в Украине в Украине в Украине в Украине в Украине в Украине в Украине. Малмат, сайт, кол-центр, бончата, малматир колтат, штат, эль, Гайрлу, в Малма, Бун, на Штеп, в УД, по бюте, республика, Бонча, Бардаха, Хамсела,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 Арбер сутка не тейнет, не тейнет, толгу не тейнет, а арбирхайдулларга, Джобертна, Барда, Ведлиген.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 Что-то я ей на лбу на дорогу шел. Был курдский на джакшона объект косы берется, не делал матожурналистер. Были энергетики, солдаты, ейли, камсузули,